Речь феминитива, потому что иногда нужно предупреждать, иначе потом услышишь, девушка, <соединяющий> менеджер, менеджер, вот это профессия. Ну и этим людям я не собираюсь ничего объяснять, конечно, <соединяющий> но хотелось бы вас предупредить. Эм, я, я замужем, чтобы вы не пугались. <соединяющий> я недавно поняла, что мне все-таки нравится, когда мой муж пропускает мои слова мимо ушей. В общем, я однажды сварила овсяную кашу и заметила, и сказала своему мужу, что как-то овсяные хлопья похожи на жуков. Но ну, он особо не слушал, сказал, угу". ну и в общем, я потом поняла, что это и есть жуки, и что он их съел. Так что я была очень рада, что он не услышал. Моя мать верит в астрологию, потому что ей так легче. Я не хочу сейчас никого обидеть. Но вот она может оправдать свои любые действия. Допустим, ой, у меня сейчас Луна в пятой фазе, и вот я вот близнецы, и они вот сейчас вот в звездах повернулись друг от друга, и поэтому они в ссоре, и вот поэтому я тебя сбил. Хорошо. Очень интересно. Так, Извините, немножко волнусь. в школу, куда ходили богатые дети, богатых родителей, и со мной в классе учился сын басиста из группы Ария. Так сказать, этот парень был из тех, кто просто любит жизнь. <свят> я сейчас учусь в колледже, и я хожу в него через день, потому что моя мать учила меня не ходить два дня подряд в одном и том же. Поплодежьте, пожалуйста, кто смотрел открытый микрофон на ТНТ? Вау! <свят> Ладно, значит, работаю на вас. Значит, там было выступление одной девушки, ее зовут Наталья Гарипова, и оно мне очень понравилось, потому что оно было, ну, довольно-таки с феминистической стороны раскрыто. Но больше всего мне понравилась реакция Юлии Ахмедовой, когда Наталья Гарипова сказала слово «кунилингус». Полностью от крупным планом показали ее лицо. И все выступление она сидела вот так. Что она скрывает? Вы не задумывались? Почему такая реакция? У нее что нет вагин? <свят> я, кстати, веду борьбу против цветочного бизнеса. Так себе, потому что цветы мне не скажут спасибо. Не знаю, как объяснить это <свят> В общем, я прошу ну, людей не покупать мне цветы, не дарить мне цветы. И сама ничего не дарю. Но вряд ли это чем-то закончится. Ладно. Ну, это только если в моих мечтах. Да, расскажу вам мысль, не шутку, мысль. Вот вы задумали, что вот сейчас все очень сильно восхваляют Курта Кобейна, потому что он в свои годы говорил, что вот я против гомофобии, против расизма, если вы гомофоб, не приходите на моё выступление. И все так это восхваляют, типа вот, действительно, вот это круто было, вот он молодец. А вы не задумывали, что это, ну, это нормально, потому что это было в другой стране, которая опережает нас на 20 лет, и... Ох, я вас закипела, да? Очень сильно вы задумывались, ладно, извините. Что-нибудь полегче. А, меня поражают люди, которые спрашивают у меня дорогу, я им отвечаю, что я не знаю. И они злятся, типа, ну, вы же сами не знаете дороги, почему злите, что я, что я не знаю. <режит> Ладно, последняя, последняя шутка, моя лучшая. Я оставила ее на конец, чтобы вы посмеялись. У меня очень часто плохо самооценка, и так как IQ довольно относительная вещь, я начинаю гуглить, кого я хотя бы выше. Вот вы знали, что рост Владимира Владимировича Путина — 170 сантиметров. Получается, я выше Путина. Казалось, выше Путина только Бог, но нет, я тоже. <свят> Здравствуйте, меня зовут Ёлка. Когда я шла сюда, две женщины, встреченные мной на автобусной остановке, несли два манекена. Один женских тоже манекена. Одна из голов была обернута в манекен, естественно. Обернута в белый пакет, другая в черный. Я подумала, блин, я же не смогу из этого сделать шутку переразогрела. <с Devices> <связать> вот, в принципе, мое выступление будет посвящено разводу пуху и психотерапии. поскольку <связать> текста вышло очень много, и вот я не знаю, насколько будет раскрыта каждая из этих тем. Вот. С, собственно, само, с, с чего началась, началась, откуда взялась сама идея. Вот. Как-то раз мы встречались с моим бывшим мужем, и он мне сказал, что э, если бы я не пила, он бы меня не бросил. Я такая, Боже, благослови святой алкоголь. считают, что все мои проблемы из-за алкоголя, вот, что очень странно, потому что я чётливо помню, что в 7 лет я, кажется, не пила. В принципе, некоторые считают, что помогает психотерапия, другие считают, что помогает напиться с подружкой. Я считаю, что это полная чувство, потому что работают, как следует, работают только оба, оба метода вместе. Вот. Я из из комиков, я больше всего, наверное, люблю Джорджа Карлина, вот. Да. Вот. хотя на его примере я могу рассказать, например, что такое доброжелательный сексизм, у него есть замечательное, нет, у него действительно замечательное выступление, у него есть прекрасные миниатюры, вот, когда он говорит, что вот некоторые считают, что был женщина, но я в это не верю, потому что женщина никогда бы такой херни не сотворила, <свист> и вот это вот для меня вот есть желательный сексизм, потому что я считаю, что мы все мужчины и женщины имеем право на херню. <свист> вот. Мужчины, вот, кстати, про тему ТНТ, которая была затронута, вот, я тоже иногда смотрю открытые микрофоны, вот, и я заметила, что мужские комики, они очень любят искать различия между мужчинами и женщинами просто вот ощущение, что вот э, ну, такой вот мужской, суровый, такой мужской для мужчин комик вот не подумайте, что я сексист я сексистка, я вот, имею в виду отдельных представителей вот, что вот каждый такой суровый, мужской для мужчин комик носится в такую крошечную записную книжечку вот, и каждый раз, когда он что-то улавливает там вот о различии и записывает в эту книжечку очень э, Например, всех почему-то очень.. Я, я, я даже не знаю, как, это, как с этого как начать. Короче, мужчины поют песни о содержимом в женской сумочки. Вот. Мне всегда было интересно, что на тему в женской сумочки настолько много, что мне всегда интересно, а что в них а, а, забыл конкретно этот мужчина. Боже женской сумочки. Вот. Еще э, мужчины очень любят <связать> рассказывать про то, что женщины плохо водят. Женщины да, очень плохо водят. Во-первых, они тормозят на желтый свет. Во-вторых, они очень нервно реагируют на гудки. Вот. И в-третьих, э, э, когда стоит знак ограничения скорости 60, они топят 70. В то время как все нормальные люди едут с 90. И э, тема поиска различных привела меня к, тоже к классическим вопросам о том, чего же... А, самое главное, вообще самое главное э, различие между мужчиной и женщиной заключается в том, что, не примите это за речь ненависти, женщина не может вот так вот взять и усыпать. Вот. Она обычно сдерживается. Женщины вообще, э, как правило, воспитаны не мужчин, но это можно вспомнить тот самый анекдот про маленьких крокодильчиков в цирке. Знаете этот анекдот, да? Э, ну, в цирке собирается а народ, э, представляет коронный номер крокодильчики. Крокодильчики, маленькие крокодильчики выбегают, э, оббегают сцену э, значит складывают лапки кланяются дрессировщик смахивает хвостом вот крокодильчики взлетают в воздух зрители в умерении женщина на переднем ряду сидит просто сложив ручки смотрят. один из крокодильчиков взлетает к ней смотрит ей проникновенно в глаза мадам если бы вы знали как нас здесь вот, поэтому женщины, они обычно такие уже очень воспитанные вот, дрессировщиками, дрессировщиками, поэтому они обычно не встают и не уёбывают с ноги. Вот. Поэтому многие мужчины думают, а почему эта загадочная женщина, какой-то каприз у женской логики? эта женщина после первого свидания больше не звонила, не писала и так далее. Вот. Могу вкратце опрессовать темы, которых, которых лучше избегать на первом свидании. Например, э, лучше всего избегать темы, э, когда жертва насилия э, сама виновата, потому что она спровоцировала. Вот. Я вас уверяю, в этот момент женщина сидит и думает, ну, дать бы тебе сейчас отгрызла с ноги, а потом сказать, ты сам виноват, спровоцировал. Еще одна тема, которую тоже не стоит упоминать, это вот спрашивайте, где ваши Нобелевки? Потому что в этот момент женщина тоже сидит, думает, а я тоже хочу спросить у тебя, взять так за шею и спросить, где наши Нобелевки? Где Нобелевка у Лизы Мейтнер? Где Нобелевка и Аминетр? А давай немедленно гад за шею! Вот и думаю, наверное, на этом мое выступление можно будет считать законченным, но напоследок я вас все-таки спрошу насчет психотерапевта. Никто не знает хорошего психотерапевта с хорошим чувством юмора и переносительности ненормативной лексики. Спасибо. Елка, очень, очень приятное выступление. Перед тем, как следующего, я нашла еще свои шутки. Хорошо. Надеюсь, вы относитесь нормально. В общем, я фотографирую. Я недавно снимала похожее выступление на это, но там разыгрывались деньги. Единственное отличие. Ну, в общем, там организатор такой человек. <свят> который, как мне кажется, приходит к своим друзьям и такой, да, да, общаюсь там с молодежью, там двигаюсь по юмору, все такое, позволяю, позволяю развиваться, да. И вот очень он очень строго разговаривает, как бизнесмен. И я решила проверить его осведомленность в сленге. Я спросила, а когда дедлайн? На что он мне ответил: да, 15 минут. Ладно, э, очень сложно. Хорошо. <свят> <свят> <свят> ну в смысле не для вас. <свят> речь про феминизм или про женщин? о том, может ли феминистка себе что-то позволить, может ли она сделать что-то, что вообще может феминистка, и что вообще мы можем, что мы должны делать, чего мы не должны. И я подумала, что это настолько наболевшая тема, и как она всем надоела, и тем не менее она никогда, никогда не исчезает, потому что а, особенно, когда какие-то посторонние люди говорят о феминизме и говорят, вот ты феминистка, а у тебя губы накрашены, это тебе можно? И я такая, что? А, я как-то не подумала, надо было спросить разрешение у феминизма. В следующий раз так и сделаю. да Да, вроде того, как будто. Уфеминизм <гаю> да, именно. А Вызовите, пожалуйста, Я не телеполу. буду сейчас их но <гаю> мне, у меня был такой <гаю> <гаю> <гаю> <Замластный>. <гаю> um, Да, реально, одни и те же люди обвиняют феминистов в том, что у них какая-то секта с тоталитарным мышлением, и они же ждут от нас тоталитарного мышления и возмущаются, когда не видят его. Когда они не видят, что мы думаем одинаково или одеваемся одинаково, или когда нам говорят, вот какая-то феминистка три года назад сказала то-то и то, то а ты сейчас говоришь совсем другой. как же так? Это женская логика, что ли? Почему столько противоречий? И я слышу это постоянно, и я не знаю, закончится ли это вообще когда-нибудь. И я думаю, что... Мы постоянно невротизированы тем, что мы должны кому-то, или мы не можем что-то сделать, или можем. И этот анекдот про крокодильщиков, это, он отражает то, о чем я думала, когда сюда ехала. Мы действительно, действительно такие крокодильчики. Только крокодильчиком хотя бы можно быть агрессивными, а нам нельзя. Мы должны все время быть милыми, и это реально так заебывает. А еще мы все время должны что-то самим себе, то есть когда собеседник уже вообще не может сформулировать, кому мы должны быть худыми, быть красивыми, выходить замуж или рожать детей, у него остается последний аргумент, вы должны это самой себе. И я чувствую такое недоумение, если я должна что-то себе, ты-то здесь при чем? Почему я не могу сама с собой это обсудить и реструк реструктурировать свой долг или объявить себя банкротом? неплохо. Ну, <звы> и еще, конечно, перед тем, как идти на женский стендап, я думала о том, почему так мало женщин-стендаперов. Ну, и помимо всех известных ответов, я думаю, и это связано также с природой юмора и с тем, как мы его понимаем, с тем, что юмор — это на самом деле на каком-то уровне это агрессия. Многие считают, что когда мы смеемся над чем-то, на самом деле мы смеемся не над интеллектуальным противоречием или странными логическими поворотами или игрой слов, на самом деле мы смеемся над темой насилия или э, телесного низа, экскрементов, секса и всего такого. Вот почему слово «жопа» такое смешное. Да, оно смешно это не И если юмор — это Агрессия, то вполне понятно, почему женщины не могут себе позволить ее проявлять или проявлять достаточно свободно и достаточно спонтанно. Потому что мы должны все время быть не эпически милыми. И мы должны быть также идеальными. И если мы можем позволить себе быть смешными, то мы должны быть каким-то образом идеально смешными. Как, например, Бриджет Джонс. Она все время очень милая, и ее юмор все время направлен на самоуничижение. Смотрите, я такая смешная, я такая толстая, мое тело смешное, моя работа смешная, моя жизнь смешная, мои отношения с мужчинами, пиздец, какие смешные. И если я все время буду над собой смеяться, может быть, когда-нибудь какой-то мудак меня полюбит. И это будет хэппи-энд. Сраный хэппи-энд. И женщины, на самом деле, не могут позволить себе просто плевать на то, что о них думают, и на реакцию окружающих. Мы все время невротизированы тем, что на нас давят, какими идеальными мы должны быть. И это то, что я чувствую постоянно. И сейчас я поняла, что мы не можем контролировать то, как нас воспринимают, и какое впечатление мы производим. Я абсолютно хозяй, что вы обо мне думаете, и внезапно мне норм. На самом деле люди, которые меня окружают, делятся на два типа. Половина друзей говорит, что у меня вообще нет чувства юмора, а другие говорят, очень смешно. На самом деле я вообще не шту шутки, я просто рассказываю о ситуациях, которые со мной происходят, и они внезапно кажутся кому-то смешными. Но э, я называла свое имя, хотя мне вообще кажется очень странным, что люди при встрече называют свое имя, потому что имя дается при рождении, и оно никак не характеризует человека. И каждый раз, когда я знакомлюсь, я повторяю этот ритуал и про себя думаю, зачем мне знать твое имя? Когда мы узнаем друг друга получше, я сама тебе придумаю что-нибудь подходящее, вроде ловкие пальчики. была очень спокойным ребенком, никогда не доставляла им беспокойства, они всегда спокойно спали по ночам, и я их никогда не будила. А спустя какое-то время у нас был в семье разговор про иммунитет, и мама говорит, это все потому, что мы тебя закаляли, в смысле, но мы били нали тебя и оставляли спать в коляске на балконе. Погоди-ка, я родилась в январе. То есть вы закрывали окно, вы закрывали балконы, и двери, даже форточку. И вы говорите, что я вас не беспокоила, потому что вы просто не слышали этого. На самом деле, большая часть моих шуток связана с личной жизнью. У меня был такой период, когда э, почему-то отношения складывались именно с молодыми парнями от 19 до 22. Когда я учила в школе, это было круто. Когда училась в универе, это было нормально. Сейчас чуть за 30, и люди относятся к этому по вот это Я даже не знаю, с чем это связано. Может быть, потому что у парней в этом возрасте такие же нежные усики, как у меня, или у нас там похожие. На самом деле... Это определенное эмоциональное состояние, когда человек находится на старте, он оптимистичен, его еще не заебала эта жизнь, у него нет разочарований никаких. И у ребят в этом возрасте есть только один минус. Они вырастают, их приходится менять. Самое неприятное, что негативно к таким особенностям личной жизни относятся другие женщины. Я думаю, блин, ну вы же тоже женщины, и почему вы так это воспринимаете? Более всего негативно реагируют их мамы, хотя с другой стороны их можно понять. Еще бы, теперь ее сын слушается чужую тетю. <плес> Периодически я оказываюсь не в такой уютной атмосфере, как сегодня, а в обществе, например, там, сексистов или людей религиозного толка. Например, есть знакомый мусульманин. И он очень переживает об отношении людей к его религии, он терпеливо рассказывает все, что знает об этом, дает какие-то книги. Вот я читала одну из книг, она написана главной женой Усам Бен И помимо того, что она рассказывает о укладе их жизни, естественно, она через каждый абзац потихонечку рассказывает, чем же так прекрасен ислам. И там есть.. Несколько достоверных фактов, как Ислам улучшил положение женщин на тех территориях, где расснялся Во-первых, младенцев женского пола перестали закапывать землю. Во-вторых, женщин перестали держать в хлеву вместе со скотом. Ну и самое главное, мужчине теперь надлежало заботиться о тех женщинах, с которыми он спит, и детях, которые от этого получаются. Ну, как бы, это, безусловно, прорыв и определенная социальная революция, но у меня есть маленький вопрос. Спустя 800 лет, может быть, мы готовы сделать маленький широкий вперед. но ну, хотя бы один. <свят> и напоследок я расскажу историю, которая произошла со мной недавно. Я попала в компанию, где были сексисты, и ребята рассказывали о том, как они отдыхают, о том, что они пользуются услугами работниц секс-индустрии, при этом они, как бы похвались своим досугом, очень уничтожительно говорили об этих работницах. Конечно же, я вступила с ними в делок и говорю, нет, погоди-ка, а что здесь не так? Вот чем конкретно эта женщина плоханка? Вы понимаешь, такая работа, она ведь своими руками, ну и вообще-то всякими другими органами, касается стольких членов, так рассуждаешь, будто член что-то из ряда выходящий. ты живешь с ним, что, тебя на порог вообще не пускают? Спасибо. расизма и других угнетений, и еще и против людей которые поправляют вас постоянно и потом поздравляют вас с днем рождения <свят> знаете я недавно уволилась с работы потому что мне не нравится работать <свят> и недавно я хотела... спасибо недавно я хотела быть стендап комиком сейчас я хочу записывать э, подкасты про итальянский футбол. Мне кажется, я прям настроена на то, чтобы не а, господи, сейчас прочту. А, я прям настроена на то, чтобы не состояться в жизни как можно сильнее. Я просто боюсь, что настанет момент, когда а, для меня красть хлеб у голубей будет не так уж и плохо. Да, я, просто интересно, когда настал момент, а, когда. Я и успех как-то разошлись <смех> в разные стороны. А, в общем, я увлекаюсь футболом, и многие мои знакомые ребята очень удивляются этим фактом. Просто мне постоянно хочется сказать им, что они неправильно смотрят футбол. Не нужно смотреть его членом. <смех> Суть не в этом. А, в общем, у меня есть э, только... У меня есть только два настроения. Это хорошее, и когда я хочу ругаться в футбольных пабликах. Это очень интересное занятие, на самом деле. И я очень скептически отношусь к мату. Но если мне не оставляют выбора... А... В общем, я не часто использую мат, потому что, ну, вы слышите мой голос, да? Звучит довольно странно, но на письме довольно неплохо. Но так как я его плохо, ну, не часто использую, я не понимаю, как его использовать правильно. Поэтому мой мат э, звучит очень литературно. Типа, я только недавно поняла, что посылать человека, при этом обращаясь к нему на «вы», это не самое лучшее решение. И... В общем, это послед... а, нет. Я, люб... я не люблю критично настроенную публику, но если честно, я отношусь к слишком лояльной публике очень осторожно. Мне кажется, именно за таких людей Гислер зашел так далеко. Типа, кто-то стоит и говорит, он что сказал, что хочет уничтожить всех евреев, и он говорит, да нет, он не мог. экспериментальная. <смех> И никто не понимает. В общем, я недавно смотрела мультик, назывался «Тачки». И вы знаете, про что он был? Про крутые тачки. А, потому что это детский мультик. И детям не нужно, да, вот это вот все. Типа смотришь мультик а, несколько часов, потом в конце оказывается, что главный герой это просто очень быстрый велосипед. <смех> Спасибо большое. С вами такие моменты, когда вам надо проявить свою выдержку. Самый лучший момент, это когда у вас есть родители или какой-то родственник, и вам нужно что-то объяснить, что как делать в компьютере по телефону или нет. Вот мне мама недавно говорит расскажи мне, как, всему меня научишь, что ты умеешь, всему, все хочу знать, все, очень-очень хочу. Я говорю, ну что, ты знаешь, что такое папка, что такое файл, что там, такое электронная почта. Нет, ничего не знаю, все, всему научи, всему хочу. Я говорю, ладно. Расписала ей такой план занятий, первый урок вот эта тапочка, вот это документ, нет, все все Часов шесть. мы с ними с ней несколько раз поругались, чуть вообще там, м -м -м, вообще ужас. И в итоге это закончилось ее словами. Ты меня ничего не научила. Я даже не могу создать свой сайт. <плес> И если мама у меня еще не, не, не знает термины, но очень хочет, то дядя у меня очень хочет в термины. Он недавно. Еще он глуховай, кстати. <с> недавно говорит, у нас что-то с комком. Или с каким комком. И деревня. Комок, ты знаешь, что такое? Горка камок. Ты же сама всегда говоришь, я сижу у комка. Комок это компьютер. Ты ничего не знаешь. Я говорю, ладно, ладно, ладно. У тебя есть инстанг? Я говорю, нет, нету, нет, он не Понятно, все. Все, у тебя нету. И еще он запомнил слово юзер, пытался от него тоже, но в итоге это получилось так, как он сказал, ты не знаешь, я уже продвинутый лузер. И еще второй момент, когда мне тоже, вот первая выступающая говорила, что бывает такое, что ты хочешь просто бить человека, но ты не можешь, ты сдерживаешься, я сдерживаю себя. Я была в очереди, там был такой мужичок, мы с ним разговорились. уж не знаю, как до этого дошло. Он сказал мне, что аборт это убийство. Я хотела его убить. Но убийство не случилось, слава богу, еще, знаете, такой момент, когда человек говорит, и он не соблюдает дистанцию между. Ними. И вот он мне говорит: аборт это убийство. Отшартываюсь от него. Он опять. Человек, эмбрион это уже человек, значит аборт это убийство. И вот он мне говорит, я вот так вот отхожу, от него отхожу. А мы стояли что-то типа очереди, я не могла от него никуда уйти. И я, такая, О! я говорю, во-первых, эмбрион это не человек, поэтому аборт это не убийство. Во-вторых, у тебя нет матки, значит, нет права голоса решать, что убийство, а что не убийство. Ну и теперь далее я ему не говорила, но скажу вам. Даже если предположить, что эмбрион, они там по-разному называются, несколько клеточек, мораллобластовый эмбрион, это убийство, то где мое пособие по зачатию? Почему я не могу ребенка вписать в квартиру? Почему я не могу его поставить на учет в детский сад? Непонятно. И потом, даже если, это, если эмбрион, это человек, допустим, мы их с вами просто предположим, то ну и что у него нет права существовать за счет другого тела поэтому если женщина это любезно на это согласилась то да если нет то нет и знаете недавно был закон когда Ой, не закон а это Волнуйся, я немножечко вы <связательно> собрали миллион подписей в запрет абортов они там таскали коробки в миллион человек, миллион человек просит за аборта. И так как э, пролайферы они считают, что аборт это убийство, даже несмотря на то, что женщина это не хочет, у меня есть прекрасная идея. Давайте миллион человек занесем в базу данных, возьмем у них там, не знаю, кровь, анализы какие-то. Если кому-то понадобится почка, любой из этих людей должен подсобить, он должен... Мы его просто берем и вырезаем у него почку. Ведь другой человек уберет, если тот ему не поможет, правда? Такая же ситуация и с собаками <звы> Ну и естественно потом ему после этого, на второй третий день после операции, как это делается, после теста, сразу от Все, он его воспитывает 18 лет. Он как у меня декретный платят? 6 тысяч, как, как, как я вообще воспитаю? А, не знаю, я весь, как хочешь. И, кстати, чтобы таких ситуаций не было, надо предохраняться. Вот кто-нибудь слышал про контрацептивы Ирина? Кто-нибудь слышали? Да, Да, да. да, да. да. Вот, вы их не используете, потому что я скажу сейчас реальный факт. Моя дочь зовут Ирина. Это все, что вам надо знать.